Добрый день. Это видео специально для проекта Валим из офиса о сервисе ЕАвтопей. E Если вы инфобизнесмен, у вас есть какой-то проект в интернете, в котором вы продаете свои инфопродукты, то вы можете использовать сервис ЕАвтопэй e для того, чтобы организовать продажу этих инфопродуктов, а также, чтобы организовать работу партнерской программы. Все вы прекрасно знаете, что партнерская программа. Необходимый элемент вашей работы, это будет увеличивать ваши продажи сервисом e -AutoPay. Вы очень удобно и быстро сможете все это настроить на вашем сайте. Для начала работы переходите по ссылке под этим видео. Вы попадете вот на эту страничку и здесь давайте посмотрим с чего же нам начать. Начнем мы с изучения тарифов. Если вы новичок в инфобизнесе, а если вы смотрите это видео, наверняка вы новичок, то для начала вы можете использовать тариф, который называется стартовый. Этот тариф стоит 2500 рублей в год, и он будет у вас включен, пока вы не заработаете в этом сервисе 150 тысяч рублей. Если вы заработаете эти деньги ранее, чем через год, то этот тариф перестанет действовать И вы сможете выбрать другой тариф. Итак, тариф стартовый стоит половиной тысячи в год. Именно его я рекомендую вам для начала выбрать, если вы именно начинаете свой бизнес в интернете. В этот тариф включены абсолютно все функции системы e Для того, чтобы вы их попробовали, убедились в том, что они удобны, надежны и смогли бы их дальше использовать. Как выглядит сервис e -Autopay? Как он может выглядеть у вас на сайте? Возьмем сайт «Валим из офиса» и на страничке «Обучающие курсы» выберем курс, например, «Востребованная женская профессия» «Менеджер по трафику». Посмотрим подробнее. Здесь описание курса, выгод, который вы получите. И внизу кнопочка «Оформить заказ». «Заказать». И вот эта страничка уже перебросила вас на ваш аккаунт в e -AutoPay где клиент может удобно разными способами оплатить ваши курсы. Итак, вернемся на сайт e -autopay. Мы выбрали тариф, который можем использовать. И далее нам нужно зарегистрироваться. Для регистрации нужно придумать логин, который будет состоять из латинских букв и цифр. Больше никаких знаков использовать нельзя. Я заполню данные. На этой страничке Перехожу к управлению административным аккаунтом. Логин и пароль пришли мне по почте. Я иду в свою почту, копирую их. Далее для безопасности нужно ввести секретный вопрос и ответ на него. Эти данные нигде не будут копироваться, поэтому важно их запомнить. Я беру девичью фамилию матери. Итак, я попадаю в свой кабинет администратора на сервисе e -Autopay. Когда я попадаю в свой кабинет, здесь я могу уже выбрать тариф, о котором мы говорили. Более того, здесь появляется еще индивидуальный тариф, который я как конструктор могу под свои нужды составить. Но для начала, как я и говорила, рекомендую использовать тариф стартовый, который стоит 2500 рублей в код. В следующих видео мы более подробно поговорим о том, как работать в своем кабинете в сервисе EAвтоPay. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видео.